видел да Че? как она в текстурке провалилась да, ну, <свас> Ой, там наверх надо, блядь. Ты не стал, Где я, блядь? <как> <как> блядь, я отнизу но тут X3 оказывается сегодня в франках. Ёп! А, да, кстати, надо снять. Все, я повис. Да ладно. Я бесконечно падаю. Смотри, как он хочет до меня добраться. А -а -а -а. Какой злой, блядь. Ч ⁇ прикол? Стреляй, стреляй, урон не наносится. А, не а, -а, -а, -а. На нет. Его забагало. Это, это на этом. А, простите. Простите, а что вы делаете в нашем куполе? Я вас не звал. Идите нахуй. No, Pero...